Так, вы меня слушаете? Вы меня слушаете? Вы меня слушаете? Да. Отлично. Что мы будем делать, у нас же дома нет, блядь? Ты там магу? Что я делаю в этом? Опустся портале! Где мы ссу? Ой, ебать, я проснулся? Похуй. Тебе кажется.